Всем привет! Это перезапись видео со сгоревшего жесткого. Кто знает, тот в курсе. Скоро в нашей игре появится французское подразделение RAID и не за горами новое ТВД. Каждое из этих событий важно и скоро будет видео по RAID, но сегодня я хотел бы обсудить две наболевшие для меня темы. Это кланы, подразделения или гильдии. Я остановлюсь на слове кланы, оно мне более привычно. И немного побомбим о доставших уже всех и меня в том числе ливерах. Если какая-то из этих тем неинтересна, просто перемотает до следующей темы этот видос. Начать хотелось бы с кланов. Лично я жду их этой зимой, но посмотрим, насколько я прав и могу ванговать. В принципе, кланы должны появиться уже очень-очень давно, и с этим они капец как бы затянули. Народ ждет этих нововведений. Я понимаю, что для кланов нужен свой контент, рейтинговые бои, ранговые бои, статистика, ведь толку отвода кланов для галочки как бы нету. Вести систему кланов без доп контента многие считают глупым, ведь что изменится, это будет просто дописка, значок определяющий принадлежность игрока к определенному клану, и просто таких кланов не будет большого толку, так они говорят, но я не совсем с этим согласен. Да, я понимаю, что это большая работа, для кланов нужно много чего подготовить, но делать игру без такой системы это было очень дальновидно с их стороны. Кланы нужны и своим оттягиванием, они только усугубляют положение и завышают планку ожиданий игроков. Сейчас же все кланы вынуждены сосредоточиться в дискордах и жить там своей жизнью. Кланы в дискорде объединяют людей по ПВЕ, ПВП режиму, есть смешанные кланы. Для кого-то это для галочки, они там долго не задерживаются. Кто-то ищет друзей или соратников для совместной игры. Есть люди, объединяющиеся по регионам или даже войскам, где они служили. Кто-то сколачивает киберкоманды для будущих баталей. Или люди объединяются по возрасту. Мужик в 30 лет, не любящий играть с детьми в рандоме, сможет найти себе таких же единомышленников и катать с ними, обсуждая свои темы и наболевшие. А дети, не любящие играть с дядьками под пивко, тоже найдут себе свои кланы. Причины разные, но их и внять одно – желание быть сообществом людей, в клане. Кстати, ссылка на наш клан ВДС, который является одним из первых в нашей игре, по ссылочке под видео. Заходите, посмотрите, вступайте. Конечно, не факт, что это будет клан, могут назвать по-другому, но суть это не меняет. Наличие кланов поднимает онлайн в игре и разработчики должны же это понимать, ведь с товарищем ты играешь дольше, чем один. И даже если ты не хочешь играть, то когда тебя зовет твой боевой товарищ, и такой, а ладно, пойду еще покатаю, вы играете больше и дольше. Да пока играешь, можно много обсудить и многим поделиться, что продлевает желание играть, ведь клан это микро Иногда заходишь в игру именно для того, чтобы поиграть именно с парнями из клана, а не просто откатать по рукатах в соло. Кто-то пойдет в клан для того, чтобы нагибать все и вся, быть в топе рейтингов, а будьте просто клубы по интересам, но это действительно надо. До конца года вы должны это сделать, сколько можно тянуть, пора уже. Поэтому лично я хотел бы увидеть кланы даже без доп-контента, пусть народ объединится, поиграет, постепенно ведете этот доп-контент для кланов. Не сделали сразу, сделайте сейчас. Но давайте поговорим также о том, что лично я хотел увидеть в клановой системе, а также напишите под видео, что хотели бы в этой системе увидеть вы. Естественно, хотелось бы увидеть клановые рейтинги, точнее, наверное, три рейтинга для ПВЕ, для ПВП игроков и общий рейтинг. Ведь будут узконаправленные кланы, их надо разделить по статистике. Конечно же, нужны рейтинги и бои как для кланов, так и для соло игроков. А там и клановые войны. Ну, воины это, конечно, далекий контент, но уже можно подумать, ведь он тоже нужен. Немаловажно будет иметь и возможность развивать свой клан, который при развитии в дальнейшем будет давать какие-то бонусы участникам клана. А для развития клана нужны, соответственно, клановые задания, что подразумевает клановую валюту, которую надо будет фармить. Можно при развитии увеличить размер клана, стандартный на 30 сразу дать, да, и постепенно увеличить на плюс 10 за каждый уровень. Конечно, я не совсем за такую идею, ведь в кланах дискорда гораздо больше людей, но как стимул развития это неплохо, и туда даже в копилку Место в клане будет цениться, ведь конкурс на место будет немаленький. И соответственно стремление не потерять это место будет немаловажным. Было бы неплохо иметь возможность залить эмблему клана и фармить особые эмблемы, камуфляжи и так далее. Можно даже сделать, ну например, особого оперативника, не обязательно конечно имбу, боже упаси, на которую надо ну очень много потерь, зарабатывая клановую валюту. Есть спорная даже для меня идея, можно сделать развитие кланов завязанное на добыче ресурсов в PvE и PvP режимах, дабы объединить разных игроков, или скорее это на руку разработчикам для поднятия онлайна в каждом режиме, да? Да, это большая работа, возможно разработчики просто не хотят тратить на это свое время, ресурсы и упороться в допиливании игры, но кланы это очень важный элемент любой игры и упускать это большая-большая ошибка. Как по мне, игра без клана, легиона, подразделения, да хоть как назовите эту группировку, просто выглядит немножко нецелостно и недоделанной. Как по мне, в любой игре должна быть и статистика, и кланы. Лично у меня наболело на эту тему, Я отдельный привет Максу, он же Хордекс, который сейчас спилит сайт под военкомат, и еще много чего дополнительного там. Вот кто хоть что-то делает для кланов уже сейчас, по крайней мере из того, что мы сейчас можем видеть. Я понимаю, что разработчики что-то уже делают. Но пока что, пока что это вообще незаметно. И надеюсь, к зиме, к зиме они успеют. Но еще больше у меня наболело, пригорело, подгорело еще куча всяких разных перетехнических эпитетов от ливеров в нашей игре. Я для себя делю ливеров на три категории. Случайные, это те, у кого проблемы с интернетом. Пассивные, это игроки, если их, конечно, так можно назвать, которые просто выходят из игры и кидают свою тиму. А также самый худший подвид этих животных активные ливеры. Это настоящие... Которые не ливают из пайти, а сливают ее к херам, Тим килл. То есть он достает граники, валит своих, стреляет в машины на респ, и всячески убивает и мешает своей команде худший из вариантов. И всех этих ливеров мы встречаем каждый день, а точнее почти через катку. Парни, ну да, попала слабая команда, и ты тащишь в одного или вообще не тащишь. Делаешь что можешь до последнего. Играя против слабых, ты не станешь сильнее, только сильный противник сделает тебя сильнее, запомни это. А ливает, потому что у нас нет системы, которая борется с таким поведением. И большой респект тем парням, кто тащит бой в 3, а иногда и два против четырех. И отдельного вожуха парням, играющим до последнего в ситуации, когда он остается один против четырех. Я всех призываю, отдайте этому чуваку, одинокому волку, победу за старание и волю к победе. Это мое ну, личное пожелание. Я бы так и сделал. Но вернемся к бездействию команды Калибра в этом вопросе. Не знаю, что им мешает. Нежелание потерять немного онлайна наказы за ливерство. Или может они что-то пилят и мы об этом не знаем. Надеюсь, что второе, они как можно быстрее выкатят систему наказаний, а заодно может быть и систему кармы. Чтобы можно было как наругать игрока, так и похвалить его за проведенный бой. С небольшим визуальным отображением кармы, например, цвета бодки картинки оперативника при загрузке в бой спорно, но имеет право быть. Вот скажу не соврав. Раз в 3-4 катки мы встречаем ливера. Если не в своей команде, то в команде противника. Если он в команде противника, то мы радуемся. А зря ведь этот чувак или другой в следующей катке будет у тебя. Вопрос: да чему радоваться? У нас проблемы. Так вот, случайные ливеры, пару слов о них и поговорим о моем видении системы наказаний. Есть в категории игроков случайные ливеры, и у них проблемы с интернетом. Может роутер перегревается, или они сидят на модеме, но их объединяет одно, они постоянно вылетают, ненамеренно, и такие игроки стараются вернуться в бой и продолжить играть. Всякое бывает, ну вылетел, зашел, все нормально. Такого игрока наказывать нельзя, он же вернулся. Но если у тебя такое постоянно, ты вылетаешь через катку, грузишься по 5 минут и перезаходишь по 3 раза за бой, то чувак, будь добр, лови наказание. Ведь ты виновен, это конкретно проблемы у тебя, а не у игры. Я говорю именно не про случайный разовый вылет, который случается, но так редко и постоянно, что это не в счет. А те, кто зная все свои проблемы, все равно намеренно подводит свою команду и должен быть наказан. Сейчас может мне поднакинуть фекалии в комментарии, мне случайных ливеров жалко, ты приносишь кучу негатива другим людям, преднамеренно, специально, зная свои проблемы. Дальше объединим пассивных и активных. Это либо нытики, которые вечно всем недовольны, негативные и токсичные люди, которые поругались во время боя. Ну просто замуть с кем болтаешь и нет проблем, играй дальше. Неопытные игроки, которые только начав играть, бегут сломя голову вперед, дохнут, кричат все читеры и сливаются после первого или двух поражений. Но хуже, как я и говорил, выше те, кто сливает свой тиму, не веря в нее и решив поугарать и посолить людей, просто убивают своих же. Всех этих людей надо наказывать. Активных ливеров наказывать особо жестко. Ведь желание играть, когда в твоей тиме постоянно кто-то ливает, нету. Система оперативник в бою, когда ты не можешь его взять до окончания боя, это как слону дробина или подорожник при переломе. Конечно, оперативник в бою это скорее не система наказаний, а необходимый элемент в игре, но все же является частью ограничений. Разработчики, ускорите графики, выдайте нам систему наказаний в кратчайшие сроки. Это очень-очень надо. Я человек спокойный, но даже у меня нет-нет, да и начинает пригорать от постоянных сливов. Моих тиммейтов. Я бы сделал так: для начала скажу, что в игре бывает всякое: я бы не наказывал за ливерство, если это последний раунд или в PvE-бою, которому у союзников уже нет шприцов, расходников в виде адреналина или способности, как у кита, который может поднять свою команду по стамине. Неохота сидеть и смотреть, как твои союзники или твой союзник 5 минут пытается пройти спецоперацию, и он не может поднять, а ты просто должен вынужден сидеть и смотреть. Можно оставить возможность сливаться раз или два в день, ну не чаще, например, одного раза в 2-3 часа, да, чтобы избежать таких случаев, всякое бывает. Система ошибается, все может быть Один страховой слив я бы все таки оставил Но если ты ливаешь два раза То тебе накидывают 5 минут, потом еще 5 И когда дойдет до получаса То могут накидывать по 10 минут И довести это время максимум до часа Ну час это конечно прям максималочка, много Можно и меньше, а хотя нет Пусть будет час, лиров если честно вообще не жалко Насчет тимкила я бы сделал жестче, да, всякое бывает, раз попал в своих ранил, но если такое встречается в одном бою очень часто, или за несколько боев если быть честным, то такому человеку я дал бы сразу бан на час, потому что это очень и очень токсично и неправильно, не по 5 минут, не по 10 с накопительной системой, а сразу бан на час, с такими бы людьми я не церемонился. Если данное видео показалось вам интересным, ставьте лайк, если не нравится, то ставьте свой бесценный дезлайк. Ваши мнения и комментарии мне очень важны и интересно, что по этим двум темам думаете вы. Решил не разделять эти две темы и снять их в одном видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. С вами был подгорающий Димон, увидимся на парах сражений, пока-пока.